на карту любого банка, на криптовалютные кошельки и так далее. Зарабатывать деньги с вложениями мы можем на инвестициях от 130% до 400% начисления прибыли каждый час. То есть, если вы инвестируете, то через час вы можете сделать уже первый вывод денег. Также можно зарабатывать деньги без вложений на партнерской программе Партнерская программа 3 уровня в глубину 15% 3% 1%. Также вы можете воспользоваться моим видео. Вы можете скачать мое видео и залить себе на канал. Друзья, также в этом проекте есть отзывы и бонус. Переходите, читайте подробнее. Участников на данный момент 1518 человек. Проинвестировано более 2 миллионов рублей, выплачено 1 миллион рублей. Зарабатывать сложениями мы будем на 9 тарифных планах от 130% до 400%. Начисление прибыли каждый час. Минимальная сумма вклада 100 рублей. Также есть калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход. К примеру, сегодня я буду инвестировать 50 тысяч рублей. То моя прибыль составит 200 тысяч рублей. Чистая прибыль 150 тысяч рублей. Также мы видим последние пополнения и последние выплаты с проекта.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 Как мы видим в этом проекте у меня есть три активных депозита, один закрытый депозит. На балансе у меня 100 тысяч рублей. Сейчас давайте я сделаю выплату с проекта, проверим проект на платежеспособность. Выводить я буду сегодня на три кошелька, то есть на Payeer, на карту и на криптовалютный кошелек Bitcoin. Для начала давайте я сделаю выплату на Payeer кошелек. На Payeer кошелек я буду выводить 30 тысяч рублей. Также вы видите мои предыдущие выплаты с этого проекта. Проект платит. Друзья, статус у моей заявки успешно. Давайте я перейду в свой PR кошелек. Друзья, как мы видим, деньги мне поступили плюс 29705 рублей. Выплата с проекта Банк Мастер. Друзья, проект платит. но ну, а сейчас давайте я создам еще одну выплату на биткоин кошелек. Платежная система биткоин. Сумма для выплаты 50 тысяч рублей. Моя выплата успешно заказана. Давайте подождем, когда ее обработают, друзья. Ну а сейчас давайте я сделаю еще одну выплату на карту. В платежную систему я выбираю карты. Сумма для выплаты 20 тысяч рублей. Я дождусь, когда все мои выплаты обработают, а скрытный квитанс я предоставлю видео. Ну а сейчас давайте я создам новый депозит. Сегодня я буду инвестировать 50 тысяч рублей. Захожу я на 9 тарифный план, то есть 400%. Платежную систему я выбираю карты. Сумма вклада 50 тысяч рублей. Выбираю карту Мир. Друзья, сейчас я перейду в свой мобильный банк, переведу сумму к оплате тысяч500 рублей на данный банковский счет. И мы с вами продолжим. Ну вот, друзья, мой новый депозит на 50 тысяч рублей успешно создан. Друзья, давайте я перейду еще раз свои выплаты.